относится к сексу Тебе нравится просто я вот не люблю девушек которые знаешь ну типа как ханджи там типа раз в месяц там и вообще э, э, такие штуки ты не из таких нет у меня таких в принципе секс любишь что за вопрос но ну, честно ты просто выглядишь сексуально у тебя энергетика сексуально ты вообще любишь секс просто я знаю что девочки которые вот есть такие которые не любят ну совершенно секс они такие занимаются с парнем, потому что ему там надо, или там, типа, ну мы мало знакомы, вот женятся, короче, на мне, а потом оказывается, что это полная хрень, вот, ну то есть что? Вот там вот я тебя увидел. Ты же не говоришь по телефону? Uh, нет. Хорошо. А я такой, короче, иду, думаю, что-то там какие-то показы должны быть, или что-то подобное. И увидел тебя в юбочке, у меня первый вопрос. Ты же не школьница? Нет. Yeah. Пожалуйста. Короче, ты мне понравилось? Как тебя зовут? Даша. Даша, Антон. Yeah. Есть подозрение, что ты здесь вот по всяким этим, да, рекламу заманушных. Типа Стокма? Нет. Yeah. Эти самые показ мод. Ты их видела вообще? Нет Я так что пришла. Ты на МЦК? видела. А? На МЦК? Нет. Я в магазин пошла. Да. Я так и подумал. Вот прям сразу первый чип поднос, что ты в идешь. Слушай, ну, а почему ты так одета? Да, Мне кажется, просто... ты должна извиниться. Извиниться? Конечно, потому что если бы так не было одета, я бы шел в своих мыслях, посмотрел бы, что там, а так не пришлось. Но нет, сначала увидел ножки, потом увидел юбку, потом увидел личико. Если бы ты была страшненькая, я все равно не подошел, несмотря на твою вину. Спасибо. А так сработал план? Да. У тебя парень есть? Нет. Секс любишь? Вопрос. Ну, честно, ты просто выглядишь сексуально, у тебя энергетика сексуальная. И я подумал, это может быть следствие двух причин. Первая причина это то, что ну как бы ты гиперсексуальный, поэтому постоянно каждый день и так далее, но ты говоришь парня, нет. А вторая причина ты просто у тебя постоянно такая энергетика, ты родилась такая. Я не, знаю. не, просто если я ошибаюсь, и ты не любишь секса, для тебя секса, знаешь, как есть. У меня есть подруга, которая говорит: 27 лет, она девственница. Она не, она не страшная, но как бы она говорит, ну у нее воспитание такое, что как там этот, ну не мой цветок, да, там для этого, но у нее реально убеждение, что парень должен ухаживать год или два, и вот только тогда может быть. Понятно. Просто если да. ты из этих, то я лучше побегу. Нет. Даша, да? Да. Запиши? У тебя точно сегодня никакой встречи не было с подругами? Нет. А нет, ты знаешь? Института. ⁇ -мо ⁇ Институт благородных, развратных... Нет, благородных. Обычно, знаешь, подруги так встречаются, и типа кто краше будет, кто типа сучка Женщина. такая сексуальная. А <свят> что за институт? На Каширской мифи. Ну. Мифи. Финансовый? Это ты вокруг парней, в окружении парней такая. Слушай, ну давай, я побегу. Давай, пока. Давай, хорошо тебе там. А ну-ка. Да. Ты молодец. Пока. пока. Привет. Слушай, я сейчас был на мойку, в машину приехал давай. И пока гулял, увидел тебя. Вот, мне показалось симпатичным. Я решил посесть пообщаться с тобой. Ты, наверное, кого-то ждешь? Нет, я сейчас на работу В магазин? Вот в этот? Нет. Ну ты недавно, да, здесь работаешь? Как тебя зовут? Катя. Я Игорь. Ты в магазине нижнего Беля? Да. Мне 32. Серьезно? Некоторые люди вообще не выглядят на Держи. Я тебе расскажу секрет, как выглядит молодым. Ты, ты выглядишь, молод, ты вообще тебе ты молодая. Я иду, ты не даю Хотя mm. я бы дала. Нет. Мне кажется, у тебя знаешь, какая-то нотка восточности есть. Я не знаю, может быть. Ну, э, да ладно. Такое. Вот, э, я прям почему-то представляю, тебя, знаешь, вот в, в паранже. Вот в в, в черной паранже. А, а под паранжей у тебя чулки. Челки нет на белье и ничего нет под поранжевым. Слушай, ладно, последний вопрос. Как относишься к сексу? Тебе нравится? Просто я вот не люблю девушек, которые, знаешь, ну, типа, как Ханжи, там, типа, раз в месяц, там, и вообще такие штуки. Ты не из таких? Нет, у меня таких в принципе. Просто у тебя. Я вот, знаешь, ну, начал общаться, я чувствую такая энергетика сексуальная. Да? Да. Я просто хотел понять, с чем это связано. У тебя давно был секс? С моим бывшим молодым человеком. Mm -hmm. Не знаю, сколько это, месяца наверное. Mm -hmm. какие сегодня работаешь? В 10. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Я бы с тобой встретился еще. Да? Yeah? Mm -hmm. Ну, можно. Телефон есть. Ладно, время деньги уже четыре часа не хочу чтобы ты опоздала из меня давай мне пятенечку все пока стой не пугайся стоял там пил воду собирался идти в противоположную сторону и ты прошла мимо меня ты мне понравился я решил тебе догнать у меня один вопрос тебе есть 18 просто ты 19. 19? Скоро Скоро 20, ты стареешь, прямо на глазах. Я только подошел, уже да. все. Сергей. Даша. Очень приятно, Даша. Я забыл, что надо спросить, сказать имя. Люди, знаешь, которые не пьют, не курят, они сублимируют все какими-то другими способами. Ты вообще любишь секс? Просто я знаю, что девочки, которые вот есть такие, которые не любят, ну, совершенно секс, они... Такие занимаются с парнем, только потому что ему там надо или там типа, ну мы мало знакомы, вот женится, короче, на мне, а потом оказывается что это полная хрень, вот, ну то есть что люди не подходят друг другу. но ну, другое дело, что если ты отреагировала бы так типа, Секс это что? Я бы понял, что просто нам не стоит общаться. Неадекватная проверка на ну, человеческое мира ощущения. Вот. Я понимаю, что ты скромненькая, да, наверное, такая. Нет. Не, знаю. Не знаешь? Но... Со Слушай, у меня, блин, практически нет времени. Я бы хотел с тобой пообщаться, когда у нас его будет больше. Спасибо. Вот. Ты здесь часто бываешь? Нет. Напиши себя тогда. Я здесь просто часто по работе и... Я бы попил с тобой чай, когда есть время в спокойной какой-то обстановке. А Даша, которая выглядит подозрительно молодо. Подозрительно молодая. Сейчас я тебе наберу, у тебя останется мой номер. Вот, ты учишься до обычно до 4-5 часов. И едешь, короче, час с учебы домой где-нибудь, или полтора я ездил с универа. Ну, где-то, да, полтора. Кошмар вообще, каждый день три часа туда-обратно. На кого Я сначала учился на чиновника, но поскольку мужикам надо работать и зарабатывать деньги, я закончил да. на менеджера, а работаю вообще в другой специальности. Ну, это в следующий раз тебе расскажешь. Нужно отбежать. Было приятно пообщаться, тогда пока наберу.